Сейчас в городе девятибальные заторы. В последние дни по вечерам в Красноярске аномальные пробки. Жители жалуются, что часами стоят в заторах. Общественники уверены, причина в разбитых дорогах, отсутствие освещения и разметки. В мэрии называют другую причину. Тему продолжит Алина Сануева. Возможно, что пробок в Красноярске в ближайшее время станет еще больше. Ведь сегодня вечером на 10 дней ограничат движение на центральных улицах города. Так полностью перекроют вот этот участок на Горького от Республики до Ады Лебедевой. А на Ады Лебедевой частично сузят полосы движения. Всю эту неделю в утренний и вечерний час пик Красноярск практически парализован. Заторы на Карла Маркса, Мира, Сурикова, Белинского, партизана железняка, металлургов, 9 мая, авиаторов, Копылова, Свердловского, Матросова. Яндекс Пробки дорожную ситуацию оценивает в 9 баллов. Дубльги дает все 10. Я думаю, это будет прецедент города Красноярск на всю Россию, когда мы стоим не то, что по 10-бальной шкале, мы будем стоять по 20-бальной шкале. Координатор Федерации автовладельцев России Егор Фролов считает пробки в Красноярске из-за халатности мэрии. Асфальт разбит, отсутствует разметка и освещение. Усугубляют ситуацию дорожный ремонт. Схемы движения постоянно меняются. А водители не успевают их запомнить и путаются. Все эти претензии автовладельцы и перевозчики Красноярска озвучили на пикете. Сегодня организаторы направили письмо в мэрию. Требуют отремонтировать 75 проблемных участков. Фролов уверен, если этого не сделать до зимы, дальше будет еще хуже. Если даже взять вчерашний случай, когда Вместо привычных 30-40 минут дороги до дома, я потратил полтора часа. И на своем пути э, я насчитал, ну, приблизительно порядка 10 километров, я насчитал 5 ДТП мелких. И при этом при всем видно, как водители стараются объехать, видно, как блокируется движение. В ГИБДД утверждают, больше ДТП не стало. В департаменте горхозяйства рассказали свою версию. Заторы образовались из-за того, что вернули старую схему движения. Улицу Декабристов снова сделали двусторонней. В пробку встал участок улицы Робескина. С пьера от Красной площади до Ленина. Из-за чего потоки с коммунального и четвертого мостов стали пересекаться. Таким образом, закольцевали участок улицы профсоюзов, Ленина, Робеспьера, Красной площади. Это привело к заторам и на Копылова. Чиновники вернули и старую схему работы светофоров. Раньше приоритет отдавали центральным улицам. Теперь на Ленина уменьшили фазу зеленого сигнала. По словам мэрии, сделать декабристов вновь двусторонней требовали красноярцы. Вопрос здесь не в том, что это было ошибочным. В соответствии у нас с приказами по изменению организации дорожного движения. Эта схема у нас действовала сначала до сентября, потом ее продляли до октября, там в связи с производством работ. Действие приказа закончилось. Соответственно, было принято решение, были многочисленные обращения в адрес администрации города вернуть двусторонний режим на улице декабристов. Решить проблему с пробками в мэрии обсудят на совещании по оптимизации дорожного движения на следующей неделе. Полностью вернуться к прежней схеме движения не могут, еще не завершили ремонт на центральных магистралях, поэтому не исключено, что в пробках Красноярцам придется стоять до конца октября. Алина Сануева, Сергей Раков, 7 канал.